Вот центральный нормально. вход его ебашь. давай вскрывай О, нормально Ееееть, блядь Ебаш, вырывай нахуй этот замок, блядь Сука, блядь. блядь Ты чё, гнида, охуела нахуй? Ты чё тут, сука, ломаешь, блядь? Те, кто сам... А что это за хуйня? Опа <сосненно> Иди сюда О, Андрюха, здорово Привет